далее за безупречный труд, в отличие от науки и высшего образования Российской Федерации, вручается доценту кафедры русского языка подготовительного факультета для иностранных учащихся Раису Неязовичу Сахину.